Здравствуйте друзья! С вами Тополок Медиа. Сегодня я вам покажу как убрать шумы с аудиозаписи с помощью программы Audo Приступим к процессу. В строке поиск. Набираем Audo Обязательно скачать с официального сайта. Далее открываем программу. Находим кнопку Download скачать Windows, нажимаем, загрузка пошла, программа загрузилась, в этой программе вы видите сверху кнопку записи, помечена красной точкой посередине, нажимаем ее, проговариваем то, что нам нужно, записывается голос, записали голос, начинаем обработку аудиодорожки. Для этого нам понадобится для начала выделить полностью всю аудиодорожку. Сверху нажимаем кнопку эффекты, компрессор. Выскакивает такое вот окно. Нажимаем ОК. Компрессия прошла. Выделяем пустую часть, где у нас не было голоса, то есть помехи, шумы. Также нажимаем «Эффекты», подавления шума». Выскакивает окно, в нем нажимаем «Получить профиль шума». И заново «Эффекты», подавления шума». И здесь уже нажимаем «Окей». Вот такой краткий курс по работе с программой City. Ссылка под видео. Подписывайтесь на мой канал, следите за новыми выпусками. Для нас это жизненно важно, это лучшая награда для нас.